если ты не возлюбил Господа Бога всем твоим сердцем, если у тебя есть время на земные бесовские развлечения, если ты любишь мирскую музыку, мирские фильмы, если у тебя есть время слушать глупых безбожников, которые проповедуют Евангелие процветания или каких-то церковных людей, которые строят сетевой маркетинг и учат тебя играть во всю эту церковную глупую игру, которая не имеет никакого отношения к Господу Богу. Если у тебя есть время на то, чтобы праздновать какие-то государственные праздники, если у тебя есть время для того, чтобы поклоняться мамоне и служить своему чреву, своим страстям и похотям. Если у тебя есть время на всю эту мелочь, если ты тратишь свое время впустую, то и не нужно мечтать о себе и говорить, что ты верующий, что ты христианин, не обманывайся. Если ты не отдал все свое сердце Иисусу Христу, если ты не отрешился от всего, если ты не губишь свою душу, чтобы приобрести ее в жизнь вечную, то ты никакой не ученик Иисуса Христа. Ты такой же безбожник, как и те люди, которые ходят по этой земле и плюют в сторону Бога, которые хулят имя нашего Господа и даже и не думают, чтобы покаяться и прийти к Нему. Ты точно такой же, хоть ты называешь себя верующим, но живешь как они, это ничего не меняет. Ты следишь за модой, чтобы быть одним из них, ты слился с ними, ты такой же безбожник, у тебя есть время на всю эту чушь, покайся сегодня и посвяти все свое сердце Иисусу Христу, не оставь себе ни единого процента. Иначе этот один процент погубит тебя. Да благословит вас Господь наш Иисус.